А население Абхазии и Южной Осетии хотят э, возвращения в состав Грузии? Ну, надо знать, что это такое. Осетия — это один стадион народа всего. Там, Южная Осетия. Это, сама главное, это коренная земля Грузии, коренная. Абхазы, народ, который есть свой язык, все у них нет слова «лодка», «корабль». Это пришедшие люди много лет назад. Был такой Давид Ахмашин был у нас, царь. Очень прогрессивный был человек, который, чтобы защищать границы, ну, народу там мало было в Грузии. Все воевали, когда надо было, выходили. Он И они поселились там. И это смешанные семьи. Грузинка, жена, муж, ассоциант. Но когда маленькому человеку говорят, что вот ты, Рицарь будешь рицарем. И если тебя начнут бить, я тебе помогу, ты не бойся, потому что у нас... Вот столько-то миллионов, он уже начинает тебя ненавидеть, потому что он хочет стать этим. Донецкая республика. Слово смешно, да? Народная. Народная республика. Донецкая народная республика. То чего мы дошли. Я даже пошутил очень много... Живет в Москве не русских людей. Курды, я не знаю, Просто евреи становятся все меньше и меньше, они уезжают. Вот если в один день они скажут, что вот в нашем районе 70% живут, допустим, курды, и наш район будет там район такой-то, Курдская Народная Республика. Все может произойти. То есть для вас Абхазия и Южная Осетия – это аналог Донецкой Народной Республики? Это аналог чего? Значит, это аналог моей земли. Приморский народ не имеет слова лодка, пароход или корабль – это не, не, не может быть такого. Это горцы, адыги. Оттуда пришедшие люди. И он до эти земли, царь Давид, чтобы там люди защищали бы границы. Вот это все, это все учитывалось. Я очень дружил с, с Примаковым, он Вилиски, с Евгением Примаковым. Я сразу говорю, а как получилось, я говорю, что осец ее друг появилась на первом плане? А могут это бывает, это, это, это чтобы отвести ваш глаз от абхазии. Чтобы вы уже думали, чтобы это не потерять. Я сейчас так плохо объясняю, но... поняла. Вот. У меня много друзей было. Там, в Абхазе, это райский уголок, там сухой климат. Потом и влажный. Сейчас мне сказали, что никому, никакой националисты не дают права купить там землю, кроме местных и российских.